Итак, первый слайд, да, о чем хотелось бы поговорить, это именно то, что мы будем говорить именно о продажах, потому что есть много техник продаж, да, то же самое продажи, которые ориентированы только на получение денег, и это нормально, да, но в данном формате повышение среднего чека именно от меня, да, вы не увидите здесь техник, которые ориентированы на впаривание и продажу исключительно для того, чтобы в первую очередь обогатиться. То есть здесь будет идти работа о технике Win-Win, да, чтобы и вы, как специалист, выигрывали от того, что берете повышенный чек от рынка, и чтобы клиент ваш тоже, естественно, не за бортом оставался. То есть, на мой взгляд, да, впаривание – это когда, конечно, цель только деньги. Если повезет, уже вот все остальное – там результаты, долгое сотрудничество, хорошее LTV и так далее. Вот. А продажа – это процесс обмена денег на результат. Вот. Хотя результат тоже меряется деньгами в кассе. Я сразу скажу, что если вы переходите на работу со средним чеком высоким, то деньги в кассе они отходят немного на второй план, потому что количество клиентов, те, которые готовы платить высокий средний чек, оно ограничено. Но из нашей практики это очень длинный LTV, мы с ними работаем годами, то есть вот те люди, которые с нами зашли два года назад в сотрудничество, еще по 35 тысяч рублей, они потом пережили двойное поднятие цен, то есть на 45 вышли, и сейчас уже около 70 есть клиенты, которых мы тянем еще из Инстаграма. Вот. И это нормально, потому что именно такой подход позволяет нам комфортно работать и не, скажем так, без суеты. Да? Перейдем к следующему слайду.